И снова всем welcome, это снова я, ДНГП. я вернулся из отпуска и готов снимать и дальше новые интересные видео о Японии. Сегодня речь у нас пойдет про новости в Японии, что нового, что поменялось и что произошло за это время вообще, как бы вот лето, сейчас у нас август месяц и я расскажу на текущий момент, какие интересные новости в Японии произошли. Как вы уже знаете, ну, вирус пока еще не кончился, и в Японии все также продолжает э, прибавляться по 300-400 человек ежедневно э, новых заболевших. И э, я не знаю, когда это закончится, но на данный момент э, границы пока еще закрыты, и люди не могут приехать сюда, или те, кто уехали отсюда, не могут вернуться сюда это проблема. А, на данный момент никаких новостей о том, когда это все закончится, нет. А, следующая новость это закончился сезон дождей в Японии, он продолжался целых долгих два месяца и закончился только в конце июля. Это был один из самых длительных сезонов дождей, которые я помню. Но и японцы говорят, что они не помнят, чтобы Э, так долго длился сезон дождей и вообще как бы это для них тоже было ну, шоком за счет этого э, затопило очень много домов на юге японии как вы знаете на Кющу очень много э, деревень и городов потопило там где Кумамото там очень много людей э, попали в беду реально то есть не могли выбраться из своих домов и их эвакуировали и, там, и на вертолетах, и на лодках. Говорят, там даже дом престарелых затопило. И получилось так, что э, от этого генераторы, в общем, утонули. И не смогли обеспечить электричеством эти аппараты искусственного дыхания. И из-за этого тоже там э, пострадало много человек. Но это, конечно, печально на самом деле. Но и что можно сказать, что... На данный момент вроде бы сейчас все последствия там ликвидировали, но более-менее сейчас нормально стало. Но вот недавно совсем, буквально где-то неделю может быть назад или полторы, я не знаю точно сейчас, но произошел взрыв на, в одной из кафе «Щабу-Щабу», где-то в Фукусиме, по-моему, да. То есть очень сильный был хлопок, говорят люди, там прям, там от, от этого ресторана ничего не осталось. То есть там один этот остров, то есть эти, какого рама и только и все. То есть никаких баллонов, ничего там внутри вроде как не взрывалось, как люди говорят, есть, специалисты, но пока еще не знают, то есть они устанавливают, из-за чего произошел взрыв. Ну, говорят, там тоже пострадал много человек осколками побило много этих стекол в округе и, и людей каких-то даже зацепило что еще было нового введено недавно а вот с 1 июля они как раз ввели платные пакеты в магазинах то есть теперь это как в россии вы должны если вы хотите получить пакет какой-то, но вы должны заплатить за него там. Цена примерно такая же, как в России, где-то 2 рубля, там может быть с половиной. Ну что я могу сказать? Как они объясняют, они они мотивируют это тем, что якобы, чтобы уменьшить количество выбросов СО2, они ввели плату за пакеты. Но я не вижу просто логики в этом они ввели плату за пакеты и уменьшение количества СО2 потому как люди как брали пакеты, так их и берут и ну никто же не будет в руках нести продукты, правильно? вот если прошелся, например, ты вот со станции до дома идешь, тебе надо что-то купить там домой, покушать ты же не побежишь домой за сумкой, правильно? вот ну, а с собой таскать не у всех место есть. Получается, что в любом случае надо же как-то нести, и по-любому надо будет брать пакет. Был он бесплатный, стал платный, от этого увеличивается только прибыль магазина. То есть раньше за это, раньше за это платил магазин, теперь за это платит покупатель, вот и все. Ну, просто раньше, наверное, эту цену за пакеты... Включали в стоимость продуктов А сейчас это как бы еще Цена на продукты не упала, но при этом Пакеты стали стоить 5 там иен или сколько там, 3 иены ну, в общем Сомнительное решение По поводу вот этих цен на пакеты Я бы сказал, что Лучше бы они ввели Ну поменяли вообще их на бумажные То есть я спрашивал в вот, магазине Я говорю, почему говорят, нет бумажных пакетов Вот во всем мире вы говорите там борется да, как бы с СО2 и э, вводит там какие-то ну, свои правила, Ну тогда вообще лучше бы их отменить было, эти пакеты, если вы считаете, что производство пакетов выделяет большое количество СО2, но заменить их на бумажные, и все, никаких проблем не будет тогда. Вот. В этом плане, конечно, с ними не, не очень согласен, насчет того, что вводили пакеты платные, они якобы мотивируют это тем что люди будут покупать большие сумки в ну, большие сумки там и с собой таскать их ну ну кто будет покупать большие сумки специально но ну, немногие но это только если ты специально идешь в магазин ты берешь ее с собой а если ты вот так вот спонтанно взял там что-то надо домой купить и пошел и взял пакет там то есть в любом случае ну ты что-то заплатил деньги что нет но от этого количество производимых пакетов не уменьшилось. И количество CO2 также не уменьшилось. Вот бы заменили бы на бумажные, тогда да, я понимаю экологию. Вот как на Филиппинах это сделано. Там заменили полностью все на бумажные пакеты, выдают их бесплатные. И все нормально, никаких проблем нет. И при этом как бы, если даже если вы выкидываете этот пакет, он быстро растворяется в этом... В окружающей среде и все, никаких проблем. Ну вот, я также продолжаю кататься на скутере. Я вам так скажу, что ну, очень хорошая вещь экономная, по сравнению с мотоциклами. И мотоцикл, конечно, удобно, но для, для дальних путешествий, но для ближних каких-то поездок, куда-нибудь наработали, где-нибудь рядом кататься, то есть в магазин съездить или еще куда-то. Ну, скутер, я считаю, лучше чем мотоцикл. Почему? Во-первых, меньше жрет бензина, во-вторых, э много поместится вещей. То есть, я, например, езжу в супермаркеты там боптовые, также закупаюсь. У меня сумка вот здесь, вот, ну, между ног большая помещается. И туда еще под сиденье еще большую сумку могу загрузить. Плюс еще рюкзак можно с собой взять еще на рюкзак нагрузить. То есть, несмотря на то, что у него нет боковых сумок, Вместимость у него гораздо выше, чем у обычного э, байка. Ну, вот как вот у меня, этот вот э, Suzuki Boulevard. Да, у него есть две сумки, но они очень ограничены по объему, и туда не все влезет. Поэтому вот в этом плане скутер, конечно, лучше. Ну, и, конечно же, за то, что за него не надо платить ТО, это очень большой плюс, потому как... Э, в следующем году уже надо будет выплачивать ТО за мотоциклы. И опять же, там ну, где-то порядка 30-40 тысяч за каждый нужно будет заплатить. Ну, по поводу планов на следующие видео. Да, думаю, в этом, в этом месяце будет также стрим. Ближе к концу, скорее всего. И будет видео несколько видео до этого ну, посмотрим, как там получится, потому что сейчас тоже надо и по работе, и потом по домашним делам. Уже дел, ну, полно сейчас. И поэтому постараюсь что-нибудь снять интересное про Японию, также про ответы на вопросы. Если у вас какие-то там вопросы есть, конечно, но ну, запишите где-нибудь и на стриме без проблем я на них отвечу. Что касается вопросов по работе. Вот тут вот э, хотелось бы сразу э, немного ответить на несколько вопросов, которые мне часто задают. Э, есть ли какие-то вакансии, например, такие-такие-такие и какие по ним зарплаты, то есть э, на данный момент я, ну, как бы, не ищу работу и я не знаком с текущими вакансиями, какие там имеются в данный момент. В этом плане вам лучше обратиться в какие-нибудь рекрутинговые агентства. Как я вот раньше говорил, есть сайт LinkedIn.com, там вся информация есть, там и рекрутеры там, и компании там. И если вас интересует данная тематика, то вам лучше туда зайти, зарегистрироваться, создать там анкету, создать резюме и поискать самому, либо там поспрашивать рекрутеров, если у них какие-то есть вакансии на вашу э, на вашу специальность и что касается зарплаты тут тоже такой вопрос это очень э, специфический потому что зарплата очень сильно но ну, имеет очень большую вилку то есть между там например тремя миллионами и семью миллионами где-то так средним и какая у вас будет зарплата я не знаю то есть все зависит от того какие у вас навыки какие у вас там э, опыт работы то есть как, какие у вас, например, там дополнительные э, увлечения, а также ну, определенные какие-то проекты, в которых вы участвовали и которые вам э, принесли какой-то результат, и данные, данный результат был бы очень полезен для компании. Тут очень много зависит от этого, и сложно сказать, где и сколько вам будут платить. Опять же, с этими вопросами лучше уже обращаться непосредственно к рекрутинговым агентствам, компаниям, которые непосредственно предоставляют э, вот эту вот коммуникацию между работодателем и э, соискателем. Вот они знают больше, чем э, я, потому что я в этой теме не работаю, и у меня очень, э, скажем так, мало знаний о текущей ситуации на рынке труда я помню то что раньше был когда я искал но это было года два-три назад и поэтому сейчас все могло поменяться сейчас вот э, тут вирус и многие на удаленке работают мало кто приезжает и конечно все могло поменяться и как оно на данный момент обстоит я не знаю а если я буду интересоваться данным вопросом у рекрутинговых агентств то мне такую информацию не дадут, потому что если вы не ищете работу, то с вами никто разговаривать и не будет. То есть, если вы ищете работу, то вам предложат какие-то вакансии. А если вы не ищете работу, то смысл тогда вам тут ну, предлагать и вакансии, какие-то там зарплаты и все остальное. То есть подход очень простой. И никто не будет как бы тратить свое время на то, чтобы просто как бы дать информацию, если человек, ну, Просто для информации собирает это. Тем более, зарплату говорят в последнюю очередь. То есть сначала ее спрашивают у вас, какую вы хотите, а потом уже работодатель говорит свое предложение, на которое он готов а, принять вас. Вот в таком плане. То есть зарплату мало кто пишет в самом начале. Но я думаю, я ответил на некоторые вопросы, которые задавали мне ну, в последнее время ну, очень много раз. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, И ну, либо если это вопрос какой-то более такой объемный, то его лучше тогда приберечь для стрима и на стриме уже зададите, я там по более подробно, развернуто на него отвечу. Ну а с вами был Дэн, если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну все, до новых встреч, пока!